Сегодня весь мир испытывает колоссальный дефицит высококвалифицированных инженеров, программистов и технологов. И прежде всего это связано с резким ухудшением качества образования в школах. Стем-образование – та самая палочка-вручалочка, которая призвана решить эту проблему. Его идеология заключается во всестороннем развитии ребенка. стем stem наряду с естественными науками, технологией, инженерией и математикой делается акцент на искусстве, а работа строится по проектному принципу. Одним из мировых флагманов STEM-образования является южнокорейская корпорация NEPIS. Ее руководство на этой неделе побывало в Казанском федеральном. Мы выступаем за то, чтобы STEM-образование распространилось по всему миру. Поэтому очень рады, что наша технология заинтересовала Казанский федеральный. Я думаю, ваш университет станет отличным центром по продвижению STEM-образования в России. У вас для этого есть все необходимое.